Идите вы со своим Христом и не пудрите мозги народов со своим Христом. В белом венчике изрос. Впереди Иисус Христос. Сатановский отверг, возможность прорыва при Путине. Прикольно, да? То есть, вот экономический эксперт Евгений Сатановский, который доктор экономических наук, который постоянно выступал там и целовал в срамные губы, да, там. Как помните, говорит, поцелуй, как говорит, Тилюлин говорит, я, говорит, тебя освобожу, если не смогу выполнить твое желание. Помнишь, когда его казнить? Хотели, он говорит, поцелуйте меня в те губы, которыми я не говорю по фламандски показал жопу. Вот так и вот этот сатановский целовал Путина в те губы, которыми он не говорит по-русски, да? А теперь он вдруг, видите, переобулся. Как это ни странно, да, то есть обласканный властью человек, бабки получал нормальный, все было хорошо, и вдруг раз так и говорит, что Владимир Путин и Медведев, это, в общем-то, не те люди, и значит, что пока они есть, в России будет, мягко говоря, жопа, да и существует власть воров в России и в общем-то вот как раз Путин с Медведем к этому имеет непосредственное отношение надо же представлять какие эксперты и как они стали переобуваться Это когда мне про говорят ну, если вот эти уже понимают что все дальше дальше нельзя нужно э, лупить правду матку потому что ну потом повесят рядом с Путиным Становский ответ Путина относится или изменение мировоззрения. Это неважно. Я говорю, мы еще, помните, я вам говорил, мы еще увидим таких героев, которых мы а, там проклядали последними словами, а потом скажем, восхитимся, скажем, ну нифига себе, вот это молодцы. Поэтому ни в коем случае не надо на человека наезжать, если он наехал на Путина, все. Нужно сказать, что молодец, все, нет вопросов, зачет, понимаете, потому что чтобы не выталкивать их из своих окопов. Их сейчас очень много набежится. Зачем их выталкивать? Он говорит, да, молодцы, правильно, вперед. Мочи Путина с Медведевым и всех этих подонков. Так и должно быть. Чем их больше будет у нас, тем меньше их будет у них. Об этом мы должны говорить. Нельзя никого отталкивать. Я очень со многими сильны из-за этого споря, вы знаете, когда начинает этот вот плохо сидит, блин, а этот плохо там э -э -э -э, митингует, да, а этот плохо голодает неправильно, все это херня полнейшая. Тот, кто действует против Путина, против режима, против системы, должен нами быть обласкан. Мы должны должны говорить ему комплименты, мы говорить должны ему спасибо и ни в коем случае не говорить никаких претензий, даже если они у нас есть. Вот Владимир Познер, Познер. «Мы будем топтаться на месте, пока не сменится поколение СССР». Да? То есть вот так, между струйками, вот поколение такое. А почему китай -то не топчится? Там э -э Маодзэдуновское поколение нормально живет и процветает, да, Хунвейбины, ну, без обиды. Просто это я как бы э -э обобщаю, да, Хунвейбины сейчас как раз, ну, по возрасту, да, они и правят сейчас Китаем, да, Си ну. Так что ничего там, никакого поколения менять не надо. Может быть, дело не в поколении. Может, сволочей нужно сменить? Вову, Диму и так далее. Но поздно пока не может отсказать. Я думаю, что в ближайшее время тоже скажут. И... Вот пишут, Сатановский тот еще хрен чуть-чуть. Что в Израиле улететь? понятно, что в Израиле не, не обязательно быть евреем, да, чтобы убежать из России. Я вот, например, под, так сказать, давлением определенных статей, да, за терроризм и так далее, сбежал и не планировал. У меня даже из огран паспорта многие годы не было. Потом что-то я его получил как-то так внезапно, да, и не, не было ни одной визы, ни единой, я никуда не ездил, у меня чистый загранпаспорт, то мне удалось сбежать. Сбежать из России не так сложно, и не только в Израиль, да, сложно многие другие людям вещи сделать, изменить свою жизнь. Ну представьте, вот сидит какой-то комментатор, который комментирует, как Путину нравится. За это ему платят бабки, громадные бабки. Потому что, ну что, народ ограбляют, сами понимаете, сколько за это платят. Да? Жизнь у нее размерена. Он ходит на всякие фуршеты, встречается со всякими там кренделями важными да там в правительстве с вице премьерами видится да? ну или по крайней мере с руководителями их секретариата там в госдуму заходит в кремль заходит и так далее ну то есть все зависит от уровня человека а он соответственно своему уровню встречает и там поддержку и он решает любой вопрос он с Ой, кумкоролю министру, да, его нельзя схватить там на улице, куда-то затащить как можно любого, его нельзя там выволочь из машины, ну, и многие другие вещи, то есть, он чувствует себя выше, да, помните, как в аквариуме, когда, говорит, если все ходят там, что ли, да, если все в стране там, передвигаются ползком, то тот, кто ходит на коленях, да, он чувствует себя уже там царем, да? как в стране слепых и одноглазый король. Вот они чувствуют себя как одноглазые в стране слепых, понимаете? И вот что-то поменять. Да, он может убежать куда-то за бугор, но там у него будет такой статус? Нет, конечно. Представляете, то есть люди рискуют своим статусом Вот самое главное Когда началась э, там перестройка Горбачевская Вы помните, сколько людей с окон попрыгали Которых лишили статуса Они начали прыгать с высоких Ну, кого-то выкинули, а кто-то ведь и сам прыгнул Потому что это самое тяжелое Мальцев, что скажешь про деньги СССР? Хочу чем говорить про деньги СССР? Я не знаю, вы имеете в виду, что мужчина какой-то рассказывает, что у нее там сколько-то миллиардов, но если у него там есть сколько-то этих миллиардов, то почему, почему бы их не, не пустить на борьбу с Путиным, да? Так что я не верю ни в какие деньги СССР, но если вы об этом говорите, так... Не слава Становски, это зашквар. Я понимаю, что о чем вы говорите. Я сегодня только об этом толдыкал э, людям, да, и вчера определенным, да. Но я считаю, что мы должны такие вещи поощрять. Мы говорит, молодец, классно, писать туда и так далее. Понимаете, если вы будете туда писать, ты козел, вот раньше ты вон что говорил то порыв у человека остудится немножко. А если он найдет поддержку, то он продолжит. Если он продолжит, и другие продолжат, надо эти вещи поощрять. Говорит, да, 10 раз напишите, спасибо. 10 раз напишите, молодец. 10 раз напишите, что вот не уважал, а теперь там уважаю и так далее. Мужчина. Вот это нужно делать. Как хотите, но, но другого пути никто не придумал. И не придумает пока. Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Вот он, блин. Спаситель Хренов, представляете, с Рождеством Христовым поздравил, да. Даже, даже не знаю, как реагировать. Наверняка опять там были попы с этими. С телефончиками в бронежилетах, да. Харугвии. Вот интересно, хоругвий, наверное, тоже из кевлара шьют, чтобы там Путина прикрывать Харугвиями. Так.